Так, так, так. Хочется сказать спасибо Дмитрию Половому. Это парень, который помог мне прокачать мой YouTube-канал. Я его с нуля создал. Не было ни подписчиков, не было ни формата, я не знал, как все заполнять. Он мне все сделал, все оформил оптимизировал все мои видео таким образом чтобы они смогли выдаваться в рекомендуемых тогда когда люди посмотрели какие-то похожие видео или вбивали похожие теги либо вбивали необходимые им теги чтобы он всегда ранжировался как можно выше вот также дима всегда на связи всегда отвечает на я ему с ним на созвоне на телеграме любые какие-то моменты он там как только на связь появляется сразу же мне решает вот проблем никаких не было с ним вот, даже потянул к нему пару своих ребят, он им тоже прокачал, в общем, все довольны. Дмитрия Полового рекомендую к работе с ним. Крутой чувак, очень знает хорошо свою работу, хороший ВКонтакте и хороший, ну, ВКонтакте, да, и хороший человек. Все, вот такое вот ему благодарочка.